Вторая карта. Едем, едем, едем. Коса смерти выиграла первую карту. Карту D-Dust 2 со счетом 19-16. Потнейший и крутейший даст получился у этих двух команд. Надеюсь, от миража я увижу, ну хотя приблизительно то же самое. Наверное, даже можно и без допов, а то я устану... Но, но что-нибудь хотя бы в этом духе. Пессимист Дабл даблкил третьего почти добил. Оставилось, понятно, И вольверс добил хаешкой третьего. А вот и третий минус для пессимиста. Каруселиньо последний. В яме его уже жмут с двух сторон. Минус от смока. Каруселиньо погибает, не сделав, к сожалению, ни единого минуса. Да вообще без потерь провели свой пистолетный раунд коса смерти. Ну и... Как вы понимаете, ребята будут сейчас пользоваться сильной стороной во всей своей красе. Напомню факт э, того, что у косы смерти одна из самых сильных и мощных карт, это Мираж как раз-таки. Таточка, приветик, большущий-большущий приветик, обнимашечки. Вот, собственно... То есть команде импульс, как я и говорил На дасте дышалось гораздо легче Чем будет дышаться на мираже Уж что-что А мираж и тускан коса смерти Играть умеют И поэтому на этой карте Максимально исключен рандом И тут уже точно можно смело Заверять, что победит команда <coughs> Простите, сильнейшая и достойнейшая Смог Два минуса Аккуратными тапами, но все-таки расстреливает Правда, с потерей лайфбара, но Несмертельно Каруселиньо с Джилакси Такие сумели пройти на точку Б И даже сумели поставить бомбу на ней Каруселиньо минус джекпот Ой-ой-ой, какие проблемки-то подъехали Минус от Лиза Форевер, минус от Каруселиньо Да смог периодически все таки вспоминает Свой прежний, былой, так сказать, уровень игры и периодически демонстрируют какие-то действительно из ряда вон меткие выстрелы в голову. Но правда, что это бывает далеко не всегда. И справедливости ради, конечно же, два месяца там или месяц отсутствия в Counter-Strike однозначно о себе всегда напоминают, напоминали и будут напоминать. Пока не разыграется, пока не вспомнит, что к чему и как куда... Ну, поставленная бомба в предыдущем раунде позволила закупиться игрокам команды Импульсы. и сразу же закуплены эти девайсы, как вы видите, уже начинают работать на миду. С небольшими разменами ситуация выходит на равную 3 в 3, но опять же, тут контроль медам за игроками атаки. Правда, они этот контроль меда отдали почти всецело, уйдя обратно под свой собственный спаун. Кто выиграл первую карту? Бабашер. Первую карту выиграла команда Коса Смерти со счетом 19-16. Лиза играет в чек коннектора. Ну, у нас, кстати, через коннектор заходить-то не будут. А вот яма плюс ковры еще как разыграют. Поэтому Лиза Форевер так или иначе придется оформлять прием соперников. И с очень-очень неудобной позиции надо будет этот а, прием пытаться оформить. Да? То есть нужно стоять под яму, нужно стоять под а, ковры. И все это будет не очень удобно. Оп! Подрезает жилокси. Ну и второй минус оформить не удается. Хаешка смертельная, смотри. Оп! Нет. Каруселиньо не пошел в точку, и поэтому хитрец такой выжил. Я-то думал, он в сайде находится. Джекпот минус Open Wounds. Ну и последним остается Каруселиньо. Попадает с прострела в голову Джекпоту. Но у Джекпота было слишком много процентов здоровья. Какой-то прям кошмар. Вроде вот и хедшот, но вроде и не долетело как бы. 3-0. Но раунд уже, как вы видите, да, с определенными нюансами. Ааа, пивка за племянника выпивай. Родился наконец-то. О, поздравляшечка, Таточка. Поздравляю обязательно кружечку гречительного опрокину за здоровье вашего племяшки. Пусть растет здоровеньким и достойным человеком. Простите, дорогие друзья, 5 диглов у команды импульс и вольверс, минус первый дигл, дальше, кстати, неожиданно не 5 диглов, да, там еще и глок у нас затесался у сирени, а, но разменялись в плюс и даже еще и бомбу поставили, да, что как бы для Косы смерти чревато проблемами, при этом Лиза Форевер... Forever... Вот называется «Зачем играть с Диглом, если можно было играть с девайсом?» Непонятная э, штука, Ну да ладно. Получилось так, как должно, по всей видимости, было получиться. Ситуация поменялась немножко. Не сильно, но поменялась. Это 3-1, и команда «Импульс» не сумели взять девайсный раунд, но сумели взять экономический. Как? Как это происходит? Я вот никогда не могу понять. Ну, как до такой степени, до такой вот жизни умудряются докатиться э, игроки той или иной команды. Но не берут пистолеты, вернее, берут пистолеты и не берут автоматы, но это же проще простого выиграть автоматы, если вы можете брать пистолеты. Размен на меду произошел практически Лиза Форевер все-таки удалось выжить. Open wounds. Свалил. Свалил в туман, чтобы, не дай бог, не убили. Умпалуум. Из коннектора начинает досаждать своим соперникам, забрав джекпота. Ну, тут, кстати, можно было бы его и попростреливать. Чё бы нет-то? Но что-то игроки обороны решили, что это не самое правильное решение. Еще один минус от Умпа-Лумпа. Ну и вот вам, пожалуйста, результат. Третий минус от Умпа-Лумпа. Почему никто не стал простреливать коннектор, я вообще не знаю. Вообще не знаю, дорогие друзья. Не спрашивайте. Самая читаемая и понимаемая, на мой взгляд, ситуация почему-то не была не понятая косой смерти. Ну, Лиза Форевер Открывается со спины оппонентов и замечает уже одного из них Кстати, замечает второго Без ваншотиков, без ваншотиков, друзья Кстати, там еще и пессимист Умудрился сделать минус, ну, все Гибель Лиза Форевер И дальняя позиция от пессимиста Конечно, означает победу атаки Во втором Ну, не во втором, хорошо В пятом раунде этой встречи ну, в общем, это второй матч-поинт для коллектива «Импульс». Счет 3-2. Интересненько, интересненько слушать. Кстати, вчера послушал то радио, что скидывал и на последней песне в самом конце вырубило. <laughs> как, как гипноз сработало, да, Андрюх? Загипнотизировал сам себя. Это аудио-наркотики. Не, <laughs> Не одобряю. Не одобряю. и поддерживаю. Ну что, очередной раз раунд через мидл, и когда я часто говорю на карте Мираж, что э, на, ми на Мираже очень важно контролировать мидл, вот команда Импульс, это та самая команда, которая прекрасно понимает, что действительно мидл очень и очень важен, дорогие друзья, и играют частенечко через него, и причем действует это весьма и весьма... Большими силами, да, то есть почти всей команды они отправляются на мидл И сейчас будут уже с мида решать, куда им идти На точку Б или на точку А um умпа минус джекпот э, Сирень отправляется в коннектор И в паре со своим тиммейтом, по всей видимости, все-таки будут распаковывать точку А Но Джилакси при этом погибает, погибает и сирень um -по Умпалум забирает одного Open забирает второго Ситуация 2 в 3 с перевесом за атакой Опять же, но Лиза Форевер Первый минус из сайта по точке А, Эвольверс забирает Умпа-Лумпу, Каруселиньо, 1 на 1 с Эволверсом. Дигалу Калаш Калашу, Каруселиньо, кто кого. Ну, тут, конечно, наверное, я бы, да, не успел договорить, делал бы ставку на автомат Калашникова. Но, что есть. И это вполне очевидно, на мой взгляд. Хотя бы легальные. Ну, да, да. Ну, я помню, как-то даже пытался что-то там послушать, а, но, честно сказать, как-то не понял, в общем, юмора, не понял прикола совсем никакого вообще. Ужасно. Порой, блин, проще прикинуть, что я не пробовал. <laughs> но не рекомендую никому вообще ничего пробовать. Ничего не пробуйте, ребят. Живите себе спокойненько, не засирайте себе голову каким-то... Ненужными для вас вещами Лиза Форевер минус Каруселиньо При этом уже погиб Open wounds, И, как вы понимаете, ни одного минуса в ответ И не последовало Ну, сбрили 52 хп с Лизы Сбрили 18 со смока Но этого недостаточно, как минимум, даже для одного фрага как минимум даже для одного фрага. Джекпот. Минус Умпа-Лумпа, дорогие друзья. Сирень сумел все-таки добить Лизу Форевер. Но при этом двукратный перевес по численности у коллектива Коса Смерти. И я думаю, это та команда, которая умеет такими перевесами пользоваться. И да, они просто решили прийти, запушить соперника и победить в раунде, что дает нам 4-3. Коса смерти вырывается вперед на один матч -поинт. Пока что один матч -поинт. Ну, это в любом случае, конечно, не повод для радости и для гордости с точки зрения команды коса смерти. Так как они, э -э, по моим же заверениям, играют карту хорошо. А 4-3 это на самом деле не так уж и круто. Как мне кажется Есть куда стремиться, во всяком случае Но, правда, на этом первая половина еще и не заканчивается Еще ого-го, сколько раундов будет разыграно Далеко не последний минус от Пессимиста по Сирене Снайперская винтовка до меду работала удачно. И опять же, вот проблема в том, что мидл в этот раз был полностью отпущен командой импульс. Никто туда не пошел. И снайпера, как следствие, прогнать не сумел. Минус от пессимиста. Джилокси и Каруселинью остаются вдвоем против пятерки соперников. Да, пока без фрагов, к сожалению, для атакующей стороны. Но, может быть, на этом все не закончится, да, может быть сейчас какие-то размены, захват точки Б и, например, уже плотная борьба непосредственно именно на, на точке. Да, ну, видимо, борьбы уже не будет с гибелью Каруселиньо, Джилакси остается последней и 91 хп, но ну, это прям не очень много. Но с одной стороны, хотя бы поставил бомбу, вроде бы это плюс деньги, ну, типа... Типа не знаю даже. Является ли это ощутимым плюсом? Ну, минус Эвольверс, минус минуса джекпота вот как бы и поговорили. 5-3. Так, что вы там у нас поздравляете кого? А, у меня сын родился. Ильер, поздравляю вас. Пусть вырастет достойным вас человеком. Воспитайте главное его правильно. Вложите ему в голову главные людские ценности. Доброту, отзывчивость. Пусть он будет достойным гражданином и хорошим человеком. И, безусловно, конечно, здоровым. Здоровым. Счастье вам. Счастье -э -э -э -э это. Счастье, да, собственно. Пусть не болеет. Да и вы тоже не болеете, конечно. Ну и супруги вашим. Вашей, простите. А -а -а тоже. Передавайте поздравления. Большое дело сделали. Крусель. Ля. Ля. Быстро как-то слишком. 6-3. Двухкратный перевес по взятым раундам. Дамы и господа, на стороне команды Коса Смерти импульс, увы, пока отстают. Но видя то... Что было на карте Dust 2, я вполне себе охотно верю в то, что во второй половине в любом случае будут всякие приколдесики от импульсов, да, когда они перейдут за сильную сторону. А коса смерти, вы сами помните, далеко не всегда себя проявляют как сильная команда в атакующей стороне, да. Но вот, получилось 9-6 выиграть на Dust, но в результате, ведь вторую половину они и сами 9-6 проиграли. Open Wounds пытается хоть в кого-то попасть, кстати, соперников двое, но дымы мешают. В результате без минуса, а тем временем, пока эта перестрелка на меду ушла, погибли почти все тиммейты, и команда импульс в результате скатилась в гибель. В гибель полнейшую. 7-3. <клес> Ну, я уж не буду даже говорить об экономическом состоянии команды коса смерти, у них очевидно и вполне себе понятно, да, что с деньгами все хорошо и с девайсами, разумеется, плохо тоже быть не может. Но вот у команды импульс в очередной раз раунд всего-навсего с двумя девайсами и двух девайсов, мне кажется, тут как бы недостаточно, потому что даже с пятью девайсами кое-где не удается хорошо сыграть. Хотя, блин, они с пистолетами вообще просто раунд взяли тогда. Поэтому, опять же, и этот вариант тоже невозможно предсказать правильно. Но вот джекпот. А, стрелял хорошо, жал очень сильно и ужасно, но никого не убил при этом. Пессимист. Минус Open Wounds с Кстати, тот самый Джилакси, которого не сумел добить джекпот, делает минус по пессимисту. Вот что значит, не добил, заплатите. Джилакси и все погибли, все. Опять, блин, как они синхронно постоянно погибают. Мне нравится, когда вот это идет такая планомерная штука, да? То есть планомерное убийство, да, там где-то кил, потом размен. Кил, размен, кил, размен. Я успеваю хотя бы как-то по этим киллам ориентироваться. В данной ситуации это просто невозможно, это лишено возможности. Да-да-да. Смок, машина! и Пессимист. Расстреляли только что С двух снайперских винтовок своих оппонентов Умпа-лумпа и открытые раны Все погибли, да, к сожалению Все игроки атаки погибли Ну, Которые участвовали в перестрелках Джилакси, Каруселинью и Сирень Естественно не погибли, так как остались в соло Ну, разыгрывать, да, точку А Определенно ребята решили, уж очевидно, да С разменом джилокси Хаешка на халпу Поджим со спины уже идет. Ну как-то импульс немножко безыдейно, как мне кажется, проводит атаку. То есть, ну вот да, да, да, да, да, да. Именно про это я и говорю. То есть просто все разбежались в какие-то разные позиции, да. Я, ну то есть вижу, что люди бегут одни туда, другие туда. Бомба при этом несется на точку А. Ну что тогда делали игроки? Э под точкой Б находящаяся Вообще для меня загадка Ну, понимаю, конечно, что, видимо, пытались э, Выйти Сандера Но так куда проще выйти не Сандера, а сразу на мидл Это, во-первых, и быстрее Во-вторых, больше контроль карты дает то есть, ну, в целом, как-то безыдейненько. Хотя идея, очевидно, конечно, была, но вот реализация этой идеи оставила желать лучшего. Ой, какая хорошая хаешечка-то от Лизы. Чуть на собственной хаешке игрок не подорвался. Каруселинью. Минус Лиза. И Вольверс, дабл триплкил. трипл -кил. Четыре минуса От 4 минус от Ивоверса, дорогие друзья. Джилакси. Последним остается в живых. И просто, наверное. Очень-очень и очень растерян игрок сейчас. Вот прям очень-очень. Привет, Аус, Сашульчика, привет, к тебе огромнейший. Огромный-огромный, большущий, большущий, тебе теплейший привет. Минус от пессимиста 10-3. Так, ну что? Дорогие мои друзья, очень интересны у вас там диалоги. Я, конечно, вообще никогда бы не подумал, что такие темы будут обсуждаться у меня в чате, но ладно, допускаю. Это все-таки тоже тема для разговора, почему бы и нет. Лиза Форевер! Лиза Форевер! да и не только Лиза Форевер, надо признать, да, все игроки команды Коса Смерти стараются, потеют, делают фраги, и джекпот оформляет даблкил kill. Open Wounds тоже попадает под джекпота, даруя ему дрипл-килл, ну и как результат. 11-3, дорогие друзья. Последний раунд первой половины сейчас будет решаться судьба. Либо 12-3, либо 11-4. Но мне кажется, что импульсом 12-3 будет, конечно, отыграть гораздо тяжелее, чем те же самые 11-4. Но при этом 11-4 тоже будет не очень, не очень просто отыграть. Обе команды из Ташкента? Нет. Обе команды из Ну. Я не знаю, за команду «Импульс» точно могу сказать, что у «Косы смерти» там сборная «Солянка». Опять же, там есть представители э, страны Беларуси, есть э, россияне. Поэтому там опять все накидано. Умпа-лумпа и Каруселиньо разваливают сейчас кабинетики оппонентам. Пессимист, кстати, разваливает ничуть не хуже. Сирень! Только на него... Команда «Импульс» может сейчас возложить все свои надежды. А, кстати, у команды «Импульс» точно даже могу сказать 4 игрока из России и один из Украины. Это если вдруг вам а, интересненько. Ну, 12-3, как я уже говорил, 12-3 отыгрывать будет, мне кажется, практически невозможно. Поэтому, к сожалению, скорее всего, матч пройдет все-таки без интриги. Как мне вот так кажется, дорогие друзья. Я так вижу. Но вы сами знаете, обычно, когда я что-то вижу, это совсем неправда. Это совсем не то, как бывает. Умпа-лумпа минус Вольверс. Следом Джекпот не сумел сделать ничего полезного для своей команды. И только смог. Нет, уже никто. Ну все, мне кажется, теперь уже пессимист и Лиза Фаревер навряд ли сумеют достичь какой-то вменяемой перестрелки и что-то где-то победить. Есть кто из Узбекистана, в этом матче нету Если вы про игроков На чьих серверах играют? На паскаде На Московск, на ло локация Москва <coughs> Лиза! Лиза, Лиза, Лиза 80-70 уже хп Ну, не выпустят просто Даже банально не выпустят <coughs> Ну ладно, минус один есть Минус от жилокси 12-4, дорогие друзья. Ну, есть шанс чуть-чуть камбэкнуть, -э, чуть-чуть, да, пока у соперника не будет э -э, экономика, да, пока не появится у косы смерти экономика. Появиться она, кстати, может достаточно быстро и легко, если удастся поставить бомбу хотя бы в каком-то раунде, да, вот, например, в этом. Так что, загад. Как говорится, не бывает богат. Это что такое? Это что такое у нас? Эвольверс завис. Замечательный. Еще и в вчетвером теперь играть придется. Ну, в целом, учитывая, что у косы смерти сейчас а, раунд-то как бы экономический то вообще и неудивительно, что там у них завис один игрок, потому что вообще не страшно как бы. Страшно то, что сейчас выход на точку Б реализуется, пессимист, трипл килл, минус один от джекпота и... Кавабанга, дорогие друзья! Уже какой-то третий или четвертый раунд был взят командой коса смерти. Я имею в виду экономический. Они постоянно проигрывают пистолетку, но потом отыгрывают следующий. Как вот это тоже не вяжется вообще никак? Странненько, странненько. Лиза Форевер, дорогие друзья. Три минуса на Фамасе и Open Wounds. Три хп. Минус от джекпота. 14-4. Ну, теперь что, уже как по накатанной, да, поперло. О, нормалёк там, ребят, в камень-ножницы-бумага играют. О, 3-2-1, бумага-камень. Андрюха выиграл. И Витя выиграл. Все, короче, просто арбуз проиграл. Кнайф, удачный стрим, большое спасибо за все твои труды, обожаю смотреть твой стрим. Эрдуит, спасибо вам большое, вам и Казахстану. Привет от, от меня, от моего канала, от всех моих зрителей, я уверен, они присоединятся к этим высказываниям. Пессимист пытается прострелить, ну, там особо простреливать некого, справедливо ради. Хотя мог, конечно, каруселинью попасть под прострел, но... Как вы видите, коса смерти не самым удачным образом вышли на точку А. Ну, четыре человека вроде бы как выбегали, при этом бомба оставалась в спине вместе с пессимистом. Но это позволило, конечно, пессимисту уйти на точку Б. Но по позволит ли это выиграть? О вот чё. Минус от пессимиста, дорогие друзья. Один на один с Каруселинью, ну тут, конечно, по вопросу мобильности все решено, точнее, все предрешено, Каруселинью должен выигрывать. А вопрос вот по выстрелу непонятно. Ты смотри, как чует, как чует, как же бесподобно Каруселинью разыгрывает этот раунд, дорогие друзья. 14-5 все-таки нет, еще все-таки не ГГ. Поборемся, сказали ребята из команды Импульс. И действительно борец. <смех> <смех> так что не переживайте, Лаки. Вполне себе, возможно, еще до третьей карты и дойдем. Если вот так же и дальше будет продолжаться в таком же темпе, то... Ну-ну-ну, не знаю. Ну, ну, ну, ну, не знаю. Умпа-лумпа, -по -по, каруселиньё по, по одному, простите, минусу. И Вольверс-пессимист также по одному минусу. Ситуация 3 джекпот не прожимает сирень, но, однако, сирень прожимает Лиза Форевер. Джилакси, Опен wounds против Лизы. ой ой ой, -ой, -ой, -ой, -ой. открытые раны, елки палки Даже не понял, что вообще происходит и откуда в него стреляют. Но выстрелы все таки до него долетели. Джилакси последний. Бачушки, затаскивает! Два фрага, дорогие друзья! И это 14-6. Вот таки поворот. Мама мия. Ну, камбэк из рил, как говорится, да, камбэк из рил. Простите, дорогие друзья. Ну, понеслась, чё, очередной раунд На этот раз уже у косы смерти Немножко экономика потерялась Не совсем, конечно, сильно, но Из количества калашей это всего, в общем-то, один И один Галилу Пессимиста Калаш у смака, но этот калаш уже, в общем-то Отстрелявшись по сирене, был убит Лиза Форевер, минус на Дигле, Ну, любимое орудие Команды коса смерти диглы. Диглы и калаш у джекпота. Откуда-то взявшийся, да? Ну что, Эвольверс запинывает топен вунца. Умпа-лумп. Минус Лиза. Минус Эвольверс. 74 хп. 1 в 2 ситуация. И не очень удачный спрейдаун, дорогие друзья. Минус от Пессимиста. 15, 6 и... 9 матчпоинтов, дамы и господа. 9... Отыграть такое даже в сильной стороне, к моему величайшему сожалению, конечно, будет очень и очень непросто, да. То есть все-таки импульс владеют большим количеством карты, владеют хорошими позициями, первее до них добегают, но добегают до них, как вы видите, с пистолетами. Четыре пистолета у команды импульса, только один девайс у, -у, -у, -умпа -лу -у, -у -умпа, Умпа лумпа, у лумпа, господи. Умпа-лумпа, все, черт возьми, сломали меня. Три в три, дорогие друзья, после небольших перестрелок на точке А пока... Эвольверс. Какой-ка Какой-ка... Шот номер два. ГГ, дорогие друзья, это 16-6. Итоговый счет карты Мираж выглядит вот таким вот образом. Ну а итоговый счет этого матча выглядит образом... Еще менее приятным. На удивление, за команду Коса Смерти голосовало 52%. Опрошенных? Мало, я считаю, мало. Я думал, процентов 70 хотя бы наберется проголосовавших, но тем не менее, чатик угадал, за кого нужно было голосовать, команда Коса Смерти действительно выиграла, и третьей карты, увы, яхм, она нас лишила.